Многие спрашивают, на какой системе лучше всего создать сайт, какой, какая форма лучше всего CMS предназначена для SEO, и, собственно, на какой платформе лучше всего действительно на этой CMS создавать сайт, чтобы он быстро продвинулся в топ. Меня зовут Николай Шмичков, и я постараюсь ответить на этот вопрос. Правда, немножко очень узконаправленно. Если мы выберем самую популярную CMS в мире, это, конечно же, окажется WordPress. И по заголовку видео, как вы поняли, я буду рассказывать про самый популярный SEO-плагин, который чаще всего используется. Это не новый гугловский плагин, про него я запишу видео отдельно. Так что не забывайте подписаться на наш канал. А мы расскажем про самый популярный плагин в интернете для WordPress. Это, конечно же, Yoast итак что такое плагин Yoast я ранее писал классную статью совета оптимизации своего сайта на базе wordpress и я рассказывал по поводу популярности wordpress рассказывал как действительно настраивать правильно тайтлы ссылочку на эту статью я оставлю под этим видео Поэтому не забывайте читать мои ссылочки, потому что это статьи, которые являются в основном аналитическими статьями, я много чего анализирую, собираю информацию. И статьи действительно у меня собрано побольше информации даже иногда, чем некоторых других, потому что я стараюсь их постоянно обновлять и дорабатывать. Поэтому хотелось бы, да, чтобы вы почитали и дали свой фидбэк. Фидбэк можно давать прямо в комментариях под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Мое мнение о варпрессе очень простое что лучше использовать именно эту платформу чем какую-либо другую потому что она действительно гибкая то есть если вы хотите расти развиваться увеличивать ваш проект то лучше использовать варпресс все-таки там более 35 сайтов на варпрессе наши все проекты на варпрессе потому что открытый код гибкая возможность оптимизации и продвижения и внедрение практически в множество технологий в том числе плагины которые упрощают работу если брать какие-то другие платформы, то вы уже зажаты. Вы не все можете сделать, не все можете произвести, соответственно, результаты будут ниже. Но при этом для WordPress а необходимо иметь своих специалистов. То есть для того же Shopify или VIX а, а, вам не надо специалиста, но при этом забудьте про какую-то органику из-за уровня конкуренции. Потому что а, если брать топ-Google, там действительно необходимо максимально подстраиваться под пользователя, а это проще сделать с WordPress. Ом. То есть WordPress будет дороже в обслуживании другие будут дешевле но с WordPress вы получите больше результатов вот. и я рассказывал по поводу плагинов по поводу работы как настраиваются ссылки как настраиваться постоянные ссылки и конечно же тут я уточнял по поводу плагинов э, других то есть в частности я говорил про Yoast и этот плагин э, его устанавливает программист и я чуть-чуть зацепил как он настраивается и там мы зацепились в хлебные крошки. И вот, собственно, мы переходим к самому плагину. Сам плагин можно скачать в интернете. Вот ссылочка на сайт, где его можно скачать. Он бесплатный, но типа, как говорится, условно бесплатный. Если вам интересно видео про тему, что лучше, условно бесплатное или платное, как лучше продавать свои программные продукты и сервисы, я хочу увидеть как можно больше лайков под этим видео. Если будет лайков много, я запишу видео, какие виды методов продаж в интернете самые оптимальные. Итак. И конечно же, вот если мы посмотрим на сам этот Yoast SEO плагин, вот он есть в премиуме, есть вот собственно сколько он стоит. Для количества определенного сайта он там имеет определенные скидки. То есть, если на много сайтов он имеет больше скидок, если на мало сайтов меньше. Или вот есть такая Ort Download Yoast SEO Free. И, соответственно, вот он скачивается, маленький плагинчик на 3 мегабайта всего лишь, который заливается на ваш сайт. Напоминаю, плагины заливаются у нас в админке. В админке мы выбираем плагины и добавляем новый. То есть через кнопочку «Добавить новый» мы загружаем плагин. Я сейчас этого делать не буду, потому что плагин у меня уже добавлен, но вы можете это сделать самостоятельно. Добавить свой плагин и, как говорится, и либо в ручном режиме, либо найти его через поиск в этом плане wordpress мне очень нравится либо вот загрузить его через загрузку вот но мы конечно же вернемся на настройки seo собственно плагина yoast seo и в общих настройках он позволяет сразу нам подключить вебмастера то есть по факту для тех кто не знает как настроить вебмастер на своем сайте пожалуйста ставите на wordpress yoast и указывайте свои коды верификации google и яндекс для google вебмастера и яндекс вебмастера все как говорится без проблем если вам вы как говорится на чем-то заклинили вам стало тяжело непонятно есть база знаний есть поддержка и сломанный видео туториал но ну, я думаю видео туториал этот теперь будет для вас теперь вы будете его смотреть вот и конечно же скрываем помощь и смотрим что нужно есть в первичной настройки здесь в консоли отображаются уведомления а в возможности настраивается то, что вы хотите, чтобы он анализировал. Чтобы он анализировал все его данные, то есть он улучшал тексты вам на сайте. Чтобы он анализировал читаемость вашего текста, анализировал ключевое содержимое, считал текстовые ссылки, предлагал ссылку и делал, создавал, собственно, XML-файлы. Но у нас для этих целей другой плагин стоит, поэтому мы это не очень используем, мы его выключили. Вот. Меню в панели администратора и дополнительные настройки для авторов, если авторы у вас сторонние. То есть э, функционал у нас настроен, но, правда, доступ авторам мы не даем. Ну, в общем, Как работать с этим плагином? Собственно, плагин позволяет работать для записи, например, страниц. И сейчас мы заходим в любую запись нашей страницы и попробуем сейчас посмотреть, что же он нам такого положительного предлагает если в первичной настройке мы все это настроили то как говорится дальше нам нужно э, настроить там такие элементы как э, отображение в поисковой выдаче кстати где-то оно у меня было вот оно вот здесь вот настройки seo теперь это не вот вот здесь все сори вот ты какой-то неудобный вот здесь у нас есть общие настройки отображение в поисковой выдаче так давай Здесь вы можете настроить, какие будут использоваться разделители для тайтов по умолчанию. Какие будут использоваться домашняя страница, что у вас организация или частное лицо. Какая у вас будет организация. Это микроразметка, та самая Organization, прикрепливается сразу к каждой странице. То есть вы таким образом сразу в поиске указываете, как оно будет выводиться. Типы содержимого здесь у вас записи показывает ли выводить ли в индекс записи результатов поиска то есть э, нужно ли вам чтобы записи показывались в поиске конечно по умолчанию стоит да дата в снипете, yoast seo metabox и как формируется заголовок то есть вы можете сразу на, наладить заголовок как он будет генерироваться вот конечно же тут можно посмотреть какие разные типы страниц вот у нас по умолчанию для них есть свои настройки все это можно посмотреть и настраиваться Точно так же медиафайлы, то есть здесь они рекомендуют, да, таксономия, как делается настройка таксономии. Архивы мы не пользуемся, хлебными крошками мы не пользуемся, у нас отдельный плагин для этих целей стоит, но вы можете настроить хлебные крошки через Yoast. Привет, друзья меня зовут руслан байбеков я продукт маркетинг менеджер специалист в области digital маркетинга и сейчас хочу поговорить о том что такое wordpress но перед этим парочка слов о том где я нахожусь я уже в пятый или в шестой раз повторяю что я нахожусь в лесу здесь меня кусают комары но зато здесь совершенно другая атмосфера меня снимают на телефон и это добавляет еще какого-то антуража к этой всей ситуации и давайте сейчас поговорим о том что такое WordPress, вернее, о том, что же за CMS WordPress и что в ней есть хорошего, что в ней есть плохого. Я вообще на самом деле, откровенно говоря, очень люблю WordPress по нескольким причинам. Во-первых, WordPress – это бесплатная CMS, которая позволяет сделать очень хороший сайт с очень качественным, скажем так, размещением контента. То есть он именно контентный движок, где вы можете размещать красивые статьи, красиво их оформлять. В отличие от PrestaShop, от Joomla, от, не знаю, скажем, OpenCart, здесь это проще. WordPress умеет работать и с интернет-магазинами. То есть это не только именно контент, это не только блог, это в том числе и интернет-магазины. Я знаю довольно большие сайты, которые работают на WordPress. Но если у вас больше тысячи полутора тысяч товаров, то лучше не использовать WordPress, потому что в этом случае сайт начинает тормозить и неадекватно работать со всеми этими товарами. Поэтому, если у вас большой ассортимент, то лучше всего использовать какие-то движки для интернет-магазинов. Следующий момент – это бюджетный движок. Для него он очень популярный. Он, по-моему, самый популярный движок вообще в целом в сети. Поэтому для него написано огромное количество различных плагинов, для него написано огромное количество каких-то решений, у него огромная база знаний, когда вы сможете найти все, что угодно. Он легко администрируется, он легко правится. То есть человек с небольшим знанием как верстки может уже внести какие-то корректировки в внешний вид, во внешний вид вашего шаблона. В отличие от, например, того же, того же самого OpenCarta. Поэтому я люблю WordPress, он очень интересный, на нем можно делать очень интересные проекты. И он, самое главное, прост. То есть, если вам необходимо создать небольшой сайт, и вы стоите между выбором CMS использовать или какой-то какой э, конструктор, то я рекомендую WordPress э, выбрать его. Ну, из конструкторов можно использовать тильду, но все-таки конструктор вас сковывает, он не дает вам масштабироваться. А вот... Любой движок, даже такой простой, как WordPress, он дает вам масштабироваться и создавать полноценные проекты. Но у него есть большие проблемы с защитой. Этот движок один из самых простых, который, которых легко, легче всего взломать. Я помню на одной из конференций Рома Морозов, прямо пока читал спикер-доклад, он взломал его сайт. Вот, поэтому на WordPress, поэтому этот движок очень легко взламывается. И перед тем, как вы создаете какой-то проект, все-таки обратите внимание на безопасность. Пообщайтесь с программистом. Если он у вас есть, или обратитесь к кому-то, и все-таки постарайтесь обезопасить этот движок максимально, как это возможно. Вот. Используйте очень хороший, удобный движок. Есть движки, которые интереснее, круче, есть много платных движков. Ну, WordPress это такой универсальный движок для начинающих. С вами был Руслан Байбеков, всего вам самого доброго. Ну и, конечно же, RSS-каналы. У нас RSS-каналы генерируются точно так же, но мы тоже используем другой плагин, хотя можно было бы настроить в Причина – нам удобнее те плагины. Объясню потом почему, я расскажу, когда буду рассказывать про подкасты в следующих видео, так что не забываем подписываться. Вот, теперь зайдем, пожалуй, давайте в запись. В записи мы посмотрим, какие варианты в Yoste можно настраивать. Допустим, зайдем в запись, нас интересует статья, это у нас видео, видео, видео, нам нужна статья. Вот статьечка кейс по B2B, давайте, пожалуйста, вот мы ее и изучим. Как вы видите, на самом деле у нас чуть-чуть WordPress выглядит внутри иначе. Причина – наши программисты сделали все удобное, чтобы наш контент-менеджер мог заливать статью так, чтобы она выглядела красиво. И действительно, вот я сейчас просто вам покажу эту статью, вы увидите все эти элементы, все залито на отдельных, как говорится, блоках. то есть видно главы видно блоки и тому подобное и собственно смотрим дальше как это все выглядит непосредственно на сайте мы видим заголовок первая часть заголовок вторая часть текстовый блок отрывок html у нас здесь он не прописывается и вот сам идет текст но мы давайте поищем непосредственно, а где же наш плагин. А плагин у нас находится вот здесь. Так, я его, я его пропустил. Это не у Вот, собственно, плагин мы даже не признали. Вот он находится. YOST SEO Premium. Здесь он, собственно, фокусное ключевое слово. Здесь на данный момент на этой статье оно не прописано. Причина, потому что мы этим не пользуемся. Но мы сейчас сделаем. И мы его сейчас и пропишем. SEO для B2B. Вот, отлично. Вот мы его прописали. Теперь смотрим, что у нас с читабельностью. Смотрите внимательно. Читабельность работает, если вы весь текст зашиваете непосредственно в боде. Классическое боде. SEO Premium не понимает, если у вас записан текст в формате шорт-кодов. То есть у нас, например, многие элементы, главы, например, записаны в виде шорт-кода. Вот этот чаптер... Это та самая глава. И поиска, ну, как бы он не видит, что тут у нас есть заголовок 2. Поэтому он и ругается логично, что заголовок 2 отсутствует. И вот он видит так: вот элементы, как они нужны. И, собственно, посмотрим, что у нас здесь есть еще. Что он предлагает: распределение под заголовком, длина предложений. Он определяет. Индекс читаемости флеша, то есть он считает, что говорит, что его довольно трудно читать, то есть и можно писать более короткими предложениями, чтобы улучшить читабельность. И действительно Йос имеет огромнейшую базу знаний, как улучшить свой контент. На каждый элемент, который вы видите с ошибкой, вы можете кликнуть и изучить, то есть на что нужно обращать внимание. Добавление подзаголовков улучшение читабельности как правильно писать как получить собственно вот этот самый показатель высокой читабельности то есть, как вы видите, например, вот некая условность, да, то есть, э, то есть, если текст читать только могут люди с высшим образованием, у него показатель читабельности от 0 до 30. Если его может читать там 11-летний, как говорится, студент, там, уч ученик, то это, значит, показатель 90-100. То есть, соответственно, показатель читабельности контента – это очень важный показатель для вашего поведенческого фактора. Ну и, конечно, не стоит, конечно, сильно писать по-детски для некоторых видов контента, это нужно учитывать. Вот, переходные слова. То есть, что такое переходные слова? Он понимает и русский, и английский, вы удивитесь, но он прекрасно понимает. И, конечно же, слова as a result, это for instance, как вы видите, такие слова, которые рекомендуется использовать в предложениях для того, чтобы сделать тот сам переход между контентом и статью, конечно же, нужно улучшать и дорабатывать. Ну и, конечно же.. Тут другие рекомендации, которые у нас выполняются. Допустим, там пассивный голос, а, да, пассивный залог, господи, пассивный голос, пассивой. Да, то есть, последовательное предложение. И, конечно же, длина абзацев. То есть, абзацы не должны быть слишком длинными. Это правило мы уже знаем, но, как видим, вот еще много на чем нужно работать. Это переходные слова, индекс читаемости, длина предложений. То есть предложения должны быть более короткими, длина, то есть, это все умеет делать YOS. Это реально круто. Третик у него есть классная особенность, можно сразу посмотреть, как будет выглядеть тайтл и description для вашего сайта, для вашего тайтла, то есть для вашей странички сразу в соцсетях. И это очень круто, то есть можно сразу подогнать изображение, которое будет выводиться для Фейсбука, которое будет выводиться для Твиттера и сразу же прописать тайтл и description для даже Facebook и Twitter это реально круто. Вы можете сделать разное описание, чтобы оно помещалось и было удобным. И без этого вообще, я бы сказал, вот польза бы у Yoast была бы минимальная. Но именно благодаря вот этим вот инструментариям, которые позволяют сразу настроить снипет для соцсетей, я его до сих пор считаю самым полезным тулом Даже не просто для проверки читабельности, но и для того, что можно проверить снипет для соцсетей. Потому что мы часто делимся своим контентом в соцсетях. Мы отправляем ссылочки в... Telegram, мы отправляем ссылки в linkedin мы отправляем ссылки в переписках часто нашим клиентам и нам важно чтобы сниппет выглядел классно поэтому это все нужно для того чтобы все страницы выглядели круто ну и конечно здесь общий анализ seo здесь можно смотреть как работает в среднем семантика как, как распределены ключи на вашей странице и конечно же можно посмотреть множество других элементов можно сразу же настраивать canonical но у нас оно настраивается автоматически вот, то есть э, можно настроить canonical на другую страницу если вам нужно передать вес с одной страницы на другую то есть казалось бы реально мощный сервис поэтому мы рекомендуем в платной версии можно добавлять несколько ключевых слов для страницы для того чтобы оптимизировать ее контент на самом деле если у вас еще пока нет никаких плагинов вы можете поставить Yoast и он реально улучшит показатели вашего сайта по SEO это не займет много времени если у вас мало еще страниц на сайте там 3-4 статьи в блоге с Yoast вы можете сделать каждую статью безупречной, вылезать ее просто вот до классных показателей и прекрасно занять в топе, ну, хорошие показатели в топе, благодаря тому, что ваш контент будет, ну, действительно сделан круто. Базу знаний Yoast, хоть она написана на английском, рекомендую читать каждому, тонны полезной информации изложены в их блоге и много чего я оттуда черпаю постоянно для своих новых идей. Если же вам понравился плагин Yoast, ссылочку на установку бесплатной версии я оставлю в описании. Если же у вас возникли вопросы по плагину Yoast, какие-то ну, конкретные, задавайте их мне, можно под видео, а лучше в Telegram группу даже можно туда писать. Ну, лучше под видео даже, наверное, все-таки лучше под видео, чтобы все видели вопросы и на них были видны публичные ответы. И, конечно же, не забываем подписываться на канал, не забываем, видео выходит каждый день, поэтому нажмите на колокольчик и выберите показывать все уведомления. И слушайте наши подкасты. На подкастах выходит